всем здравствуйте всем вам отличной среды сегодня мы с вами посмотрим расклад который называется зависимость от родителей посмотрим в чем у вас есть и почему иногда бывает так что дети уходят очень рано из семьи да и как-то отрезают пуповину отрезаясь родителями, а есть наоборот люди, которые живут очень долгое время со своими родителями, даже они могут в некоторой степени, знаете, даже и не жить с родителями, но а, пуповина, да, она как будто бы как-то не отрезана, особенно это вот как-то сталкиваешься чаще с мальчиками, с мужчинами, у которых есть... Еще вот эта вот связь с их мамой, да, то есть как-то не отрезали эту попомину, И это достаточно сложно и проблематично бывает при создании новой семьи. Когда женщине приходится считаться еще и с мнением своей свекрови, да, такая достаточно наболевшая, наверное, тема для многих. И, слава богу, таких проблем не было, вот наоборот, даже после развода я помню, что моя свекровь, она меня всегда любила даже не считая того, что она очень религиозный человек да, и плюс ко всему ну, другой религии отличавшаяся от моей, ту, которую я на тот период да, пропагандировала вот. но, но при этом приняла с огромной такой любовью и наоборот всегда стояла на моей стороне и даже не знаю, уже прошло очень много лет, больше 20 лет, как а, я не в браке. Вот, но все равно отношения, оно такое достаточно теплое, доброе всегда. Человек интересуется, что и как. Вот. А, ну, наверное, не всем так повезло в жизни, в жизни да, со свекровью. Все равно давайте посмотрим, даже и у нас, если у нас вот эта вот зависимость, да, отрезана ли пуповина от нашей мамы или нет, да, либо от отца, если зависимость от, Именно зависимость, здесь негативное в ключе. То есть я не говорю о том, что связь была отрезана Связь, она должна быть и она остается Но вот именно, чтобы была Пуповина отрезана, чтобы человек ощущал Себя независимым, чтобы не было вот этого вот Влияния на родителей На достаточно взрослого человека Вот это вот мы с вами будем сегодня рассматривать Так, надеюсь, позициями вы определились Позиция номер один Голубенький камешек, смотрим единички. А, если у вас зависимость от родителей, или опять, тема заявленная, да, Таро будет показывать то, что она хочет. Ну, давайте посмотрим, если у вас зависимость от ваших а, родителей. Эмоциональная, могу сказать, да, рыцарь кубков, он все-таки говорит о состоянии, то есть, возможно, есть вот какая-то а, близость, да, то есть, есть, а, есть связь, и есть связь а, душевная, но Аркан Мира говорит о том, что нет, здесь в принципе завершено, да, есть близость, но зависимости как таковой нету, то есть я не вижу, что была здесь зависимость от родителей на данный момент, ну это интересно, конечно же, когда смотрят люди достаточно старшего возраста, где-нибудь 60-70 лет, это хорошо, что если ваши родители еще живы, но в любом случае нет, я не вижу, чтобы здесь была какая-то зависимость от родителей, Аркан Мина мира говорит о том, что завершена. Но если все-таки предположить, да, как вторая интерпретация этого аркана, что зависимость присутствует, но надо ее как-то разорвать, да, то есть пойти в новое, душевная здесь зависимость. То, о чем здесь говорит, о том, что это очень глубокая, очень глубокая связь, и связь может быть с вашей мамой. У кого она есть? Связь с вашей мамой. Это вот прям, знаете, на уровне бессознательного здесь как будто бы. Такая глубинная, глубинная очень связь. А в чем она выражается? В чем именно? Король Жезлов и двойка Пентакли. Вы знаете, здесь как будто бы вы со своей мамой друг друга дополняете. Независимо от того, мужчина вы или женщина. да? Здесь как будто бы идет некий такой баланс. В чем, именно? В чем именно? Как это может выглядеть? Там, я не знаю, вы, например, там, ваша мама может быть очень чувствительная, нежная, такая женственная, ранимая, вот прям женщина-женщина, а вы по характеру, по своему складу можете быть больше мужчиной. И поэтому, когда, например... Мама сталкивается, если, например, нету отца уже, да, мама сталкивается с какими-то трудностями, сложностями, она может, например, к вам обращаться, да, в контексте того, что вот, а я не могу решить эту задачу, не потому что она не хочет, а потому что вот у нее, знаете, такой характер мягкий, она не привыкла это делать, а вам это привычно. И вот вы входите вот в эту роль, да, начинаете там разрешать, разруливать проблемы своей мамы, потому что вот у вас все-таки такой мужской характер. Либо наоборот, если ваша мама... Такая достаточно э, активная, боевая. Но здесь мне не выходит такая. Мне выходит, наоборот, какая-то вот э, такая мягкая. Мягкая по... Не то, что у нее нету стержня, а легкая, легкая по жизни какая-то такая мягкая женщина идет. Э, здесь, скорее всего, вот вы больше у меня такие активные. да, То есть такая мужская активная позиция, э, огненная. Она, скорее всего, э, свойственна вам. И вы друг друга здесь дополняете. В чем еще? В том, что здесь вам как раз-таки здесь, как будто бы, знаете, какой-то кармический урок идет, да? Вот именно на уровне бессознательного. Я могу предположить, что какая-то связь, она может идти даже из прошлых каких-то воплощений. То есть это это не только вот в этом воплощении она является вашей мамой. То есть душа этого человека, да, она как будто бы завязана на ни одном воплощении и здесь вот как будто бы необходимо что-то исцелить да как-то разовлить эту ситуацию она очень глубоко находится в вашем бессознательном вы можете это не понимать но здесь вот какие-то сценарии есть присутствуют сценарии касательно семьи вот ваша мама она может очень сильно влиять на на вашу семью на ту которую вы создаете либо хотели создать Ваша мама является ключом к решению очень многих ваших э, задач, которые помогут вам сбалансировать вашу жизнь. Вот если в вашей жизни вы чувствуете, ощущаете, что нет баланса, то ключ к решению да, этих задач, он находится у мамы. Не в прямом смысле, что мама вам может решить, а в смысле того, что если вы поймете, Какие уроки вы проходите с мамой и проработаете то, что вам необходимо, да, исцелитесь, то, как следствие, вы, ваша жизнь, она изменится в лучшую сторону. Мама – ключ к вашему счастью, мама – ключ вашей семье. Ни к деньгам, ни к здоровью, ни чему, а именно к вашей семье. Почему? Почему именно так? Но она влияет на ваш выбор. Аркан повешенного. Вот видите, повешено, он тоже ищет ответы на вопросы. Он тоже ищет ключ. Он также погружается внутрь себя. Потому что мама заставляет вас как-то вот здесь, знаете, как, если брать ее как некого учителя, она заставляет вас погружаться в глубь себя. Изучать себя, находить ответы необходимые именно в себе. Да, благодаря ей вы развиваетесь. Это вот ваш путь развития какой-то такой. Она как будто бы является для вас, не знаю, триггером, что ли, который запускает те или иные моменты в вашей жизни, которые заставляют вас, понимаете, здесь не, не просто что-то вовне решать, либо как-то свой характер изменить, а погрузиться очень глубоко и вскрыть в себе то, что, возможно, вам будет неприятно, болезненно. То есть вот она как-то вот... Косвенно выкорчевывает из вас, из вашего нутра какие-то такие моменты, которые, если вы их осознаете, то потом ваша жизнь улучшается, потому что вы свою жизнь как-то балансируете. Здесь идет дальше развитие. А я могу предположить, исходя из этих карт, что здесь, знаете, какая-то связь с мамой, она достаточно болезненная. Вот вы вроде ее любите. Да, но... Потому что все-таки Рыцарь Кубков говорит о близости. Вы чувствуете ее вот как своего родного, близкого человека. Но вот столько как будто бы боли... Э, не напрямую, опять же-таки, а как-то косвенно связана с мамой. Да, вот, я не знаю... Как-то вот ее беспомощность в некоторых моментах, э, она вас может как-то раздражать, с одной стороны... Вызывает кучу, гамму разных эмоций. Она может вас раздражать, может бесить. С другой стороны, вы понимаете, что если я не помогу, то кто поможет. Здесь вызывается чувство вины, ответственности. Вот прям куча, куча всяких разных таких эмоций переживает. Переживание вызывает у вас этот человек. С другой стороны, сказать, что вы ее не любите, нет. Здесь есть привязанность. Вот она является ключиком вашей жизни. Это вот для тех, у кого есть действительно эта связь. Но мне показывает то, что есть люди, у которых нету зависимости от родителей. И у тех, у кого есть, это независимость. А это вот какие-то кармические задачи. Здесь вы с мамой проходите какие-то кармические задачи. Кармические задачи, они связаны как раз-таки с выбором. Да, вот, она как будто бы вас учит. Учит... Опять же таки, опосредованно, да, то есть она она сама, хочется сказать, знаете, не, не то чтобы здесь человек глупый какой-то, но она не, не настолько мудра, насколько вы, здесь мне так показывают, да, у нее может быть какой-то другой опыт в жизни, да, но вот мудрости в ней нет, вот в ней присутствует очень много женских каких-то качеств правильных. И поэтому здесь задача мамы повлиять как-то, на ваш выбор, чтобы где-то, может быть, подтолкнуть в какой-то степени. Да? То есть она помогает вам э, работать с вашими качествами, которые нужно изменить. Но делает она, это еще расскажу как-то опосредованно. Вот вы просто на нее смотрите, вас начинает что-то раздражать. И вот вы начинаете, там, я не знаю, разбираться в дальнейшем с этим. Понимать, блин, ну почему она меня так бесит? Почему меня так сильно цепляет? И вы сталкиваетесь с тем, что узнаете о себе какие-то качества. что а я не замечала за собой вот этих качеств. Оказывается, мама мне это косвенно это показала, да, то есть научила, вот вы дальше начинаете работать с собой, меняетесь и ваша жизнь улучшается здесь мама является для вас таким человеком, который постоянно как будто бы вас мотивирует выбирать выбирать какие-то такие знаете, моменты в жизни болезненные, связанные как, как некие тесты, проверка но эти проверки, они все время как будто бы, знаете, вот проверяют вас на прочность, да, подталкивает вас туда, куда вы не хотите, заставляет вас делать то, что вы не хотите, вам это больно, и поэтому здесь очень много раздражения на маму, но и, и, и в такой же степени столько же любви. ну И сказать, что вот вы прям, опять же таки, здесь не то, что это грань между любовью и ненавистью, но... Здесь нету такого, но здесь есть вот это вот, знаете, если у кого уже мама нету да, в жизни, а вот все-таки вы смотрите, и вам это откликается, такая, знаете, вот все равно любовь есть, такая, знаете, хочется как-то вот обнять, что ли, как-то роль некого такого наставника, роль, в принципе, мама вас учит, но здесь вот как будто бы вам кажется, что вот вы как-то не заботитесь, вы как-то вот для нее как будто бы являетесь опорой. Но на самом деле все наоборот. Вот здесь вот в этом заключается иллюзия ваша. но ну, мама для вас является учителем, очень хорош. И вы даже, вы даже не осознаете, и она тоже не осознает. Но вот ее душа, она как раз-таки является для вас очень хорошим таким трамплином погружает, погружает вас в глубь себя на изучение, она является ключиком, то есть, если вы хотите что-то решать в своей жизни, у вас что-то не получается, то есть, вы видите какие-то задачи, да, мама является ключиком, то есть, вы глядя на маму, да, начинаете работать с собой, понимать, ну, например, я не знаю, трудности какие-то с финансами, да, вы начинаете, там, я не знаю, условно смотреться, как мама относится к деньгам, да, а относится ли она легко, либо наоборот серьезно, я не знаю, разговаривает ли она там с деньгами, а там, как-то, не знаю, шаманит на них, либо наоборот тратит бездумие, и, а вы как раз-таки будете противоположностью вашей мамы, да, как некое такое вот искаженное зеркало в контексте отражения, да, то есть не прямое, а вот именно противоположность, и вы здесь можете понять, словить, что, а как к маме деньги приходят, да, Какое количество? Вот что она делает, вот вам также надо будет поступать. А вам это будет неприятно, вы будете не соглашаться с этим, потому что вы будете считать, у вас будет свое мнение, оно будет противоположно. Но вот именно ваше мнение оно приводит к тому, что у вас нет денег, а у мамы есть деньги. Ну, то есть, вот понимаете, она как будто вас заставляет менять ваше мышление, менять себя, менять свой э -э, характер. Но еще раз скажу, не напрямую. Она даже может этого сама и не сознавать. Но связь здесь с мамой очень большая, такая очень глубокая, и она в данном случае выходит как кармический учитель для вас. Так, позиция номер два. Красненький камешек. Здесь как будто, вы, знаете, расклад такой за, -за живое зацепила. Особенно если мамы уже нет в жизни, да? Он прям цепляется живое. Ладно. Смотрим двоечки, есть ли у вас э, зависимость от родителей. Четверка жезлов, четверка пендаклей, тройка мечей. Смотрите, здесь арканы говорят о том, что как будто бы зависимости нету, но что я имею в виду нету зависимости здесь, такое, знаете, вот желание вырваться, вырваться как-то из оков, из, из какого-то устоя, да, не знаю, может быть, у вас есть, как это сказать, здесь влияние родителей, оно может быть через то, что они передавали вам какие-то установки и убеждения, то есть вот то, как вы живете, то ощущение у меня такое, что человек как будто бы себе говорит о том, что я не хочу быть похожим да, на своих родителей, я не хочу быть похожим на свою маму, на своего папу, на кого хочу быть похожим на себя. И вот вам очень сильно разбивает сердце то, что вот вы как будто бы хотите вырваться да, из, из этих оков, из этих цепей. Вас как будто бы там держит, но ну, это вот ваше такое восприятие, что вас во что-то держит, что вот вы... Вы здесь, может быть, даже злитесь на себя, что в плане того, когда вы словили себя на том, в чем вы похожи на своих родителей, да, там, я не знаю, складываете газету так же, как и ваши родители, там, я не знаю, приготавливаете на стол и салфетки выкладываете, выкладываете там в такой же, в таком же формате, как делает ваша мама, да, либо в таком же порядке. То есть, я не знаю, ложки, вилки кладете так же, как кладет там ваша мама. Вот, и вы славливаете себя на этом моменте и очень сильно раздражаете. Почему? Потому что здесь такое чувство, что как будто бы не принятие своих родителей, и вы говорите, что нет, я не похожа, и я докажу. И чем больше вы себе это доказываете, что вы не похожи, тем больше вы видите сходство и вот это вот вас как-то раздражает, да, может быть, есть какие-то обиды здесь на родителей, но вообще здесь чувство того, что как-то вот есть, есть ограничения в свободе, да, в свободе действий, в свободе поступков, но и одновременно присутствует вот, чувство какого-то праздника, то есть у вас есть воспоминания э, из детства о том, когда были какие-то праздники, вот вы очень хорошо время проводили, не знаю, может быть, люди приходили к вам в гости, может быть, ваши э, родители, они были и есть, э, как этот, э, открытые такие, гостеприимные, да, и вот у вас вот воспоминания от этих праздников есть такие позитивные. но в общем, если смотреть... Здесь как будто бы такое чувство, что вот я хочу вырваться, я хочу вырваться из этих оков, я, я устал. Да, поэтому, если зависимость, я не думаю, здесь немножко другой формат. Здесь немножко другой формат. Хорошо, в чем, если есть зависимость, да, то в чем? Тройка кубков, тройка пендакли. текан умеренности. Вот вы в своих родителях как-то э, похожи э, в контексте как-то построения, и, построения чего-то нового да, в своей жизни, какого-то фундамента выстраивания. И вот именно в праздниках, то есть как-то как вы на них похожи, есть какая-то связь, зависимость от... Э, нет, здесь нету зависимости. Ну вот вы как-то похожи на праздники здесь. Не знаю, может быть, ваше отношение к чему-то такое же легкое. Может быть, вы относитесь к друзьям так же, как относятся ваши родители. Может быть, вас родители э, учили общаться, да, коммуникацировать. Как-то вот, ну, такие открытые люди были. Вот, э, А вам, наоборот, хочется побыть как-то в уединении. Здесь такое чувство, что... Связь э, имеет отношение как-то к вашему развитию, к приумножению, к расширению. Причем здесь как будто бы родители учат находить баланс между эмоциями и материальным миром, да, то есть вот как-то заземляться. Две тройки, смотрите, тройка кубков и тройка пентаклей. Одна говорит про э, общение, про дружбу, про открытость, про праздник. А вторая говорит про построение что-то нового, построение сообща, взаимодействие с другими людьми. И та, и другая говорит про общение, про внешний мир. И та, и другая говорит про расширение. Но при этом, вот, э, по умеренности, здесь присутствует баланс между э, вот этими двумя стихиями. Да? Они очень э, взаимосвязаны между собой благостная стихия кубков и стихия педакли. Ну вот здесь идет вот эта вот волна, что я хочу вырваться, да, то есть я, я хочу создавать что-то свое, я хочу жить так, как я хочу, мне необходима какая-то легкость. То есть вот чувство того, что то ли вас как-то заземляет, то ли вас как-то... Ну, не дает вам свободу полета, что ли. Как и здесь свободы нет. Вроде бы и сказать, что вас, вас держат как-то на привязи нет. Но, либо раньше, да, когда еще родители имели влияние на вас. Но вот с другой стороны как-то здесь идет осаждение, да, что вас осаждают. Вот вы что-то придумали, хотите сделать, вам сразу приносят, приводят кучу доводов. И вы понимаете, что, блин, ну не получится ну, не надо, и вы как-то вот, оп, и огорчаетесь, поэтому вы стараетесь сейчас свои планы и свои идеи не рассказывать, не делиться со своими родителями, почему? Потому что, ну, они все время начнут говорить о том, что, ну, не получится и не надо, и вы потом после этого расстраиваетесь, вот, поэтому, в принципе, это очень верный шаг, на мой взгляд, да? то есть держите при себе то, что вы хотите сделать, когда сделали, уже тогда по факту можете поделиться, а пока нет, не нужно. А почему вот так вот именно все происходит? То есть у меня опять расклад идет не, не по плану. Не по моим вопросам, а вот как идет. Ладно, пойдем за раскладом. Чему вас здесь родители учат? Мы посмотрели, да вот почему? Почему именно так происходит? Здесь какая-то гиперопека идет. Потому что как будто бы родители дают вам шанс на, на изменения, а не... здесь присутствует какая-то забота. Во-первых, присутствует страх, того, страх безденежья, страх, что вы ошибетесь, страх, что вы как-то не способны будете вырулить в какой-то кризисной ситуации. Здесь я бы сказала, что вот присутствует некая такая гиперопека, чрезмерная именно опека ваших родителей. То есть они как будто бы вам обрезают крылья, но вот тем самым ограничивая вас, чтобы вы не разочаровывались. То есть здесь какая-то забота такая, может быть, она не совсем правильная, но здесь вопрос заботы. Угу. А Я могу сказать, что здесь у родителей какие-то ну, благие побуждения. Я не могу сказать, что здесь что-то такое вот прям негативное, наоборот. Вообще мне здесь кажется, ну сегодня, по крайней мере, кому отзывается этот расклад, показали вот такую очень э -э, дружную семью. По крайней мере, на людях, я не знаю, как это внутри, но вообще здесь энергия такая. Именно э -э, семьи гостеприимной, в которой постоянно открыты двери, такое ощущение, что вот, может быть, и нет где-то... Как это? правильно по-русски правейший, то есть нету э, личного пространства какого-то, да, потому что не знаю, может быть разделяли комнату с другими сестрами, братьями, может быть, когда вот приходят гости, там есть на родственники какие-нибудь дальние, да, как э, армянское такое посещение на несколько дней, несколько недель и все не уезжает, то есть здесь вот очень много людей, очень, может быть, у вас много родственников, я не знаю, то есть вот, но вот много. Не хочу сказать, что это проходной двор, но вот очень много вот как-то людей, родственников, и вот прям такая семья. А в некоторой степени, хочу сказать, традиционная семья со своими, вот прям, знаете, какая-то еврейская семья, да, прям как некая такая община. Либо там, я не знаю, э, мусульманская семья, где вот э, старшее поколение ухаживает, наоборот, младше ухаживает за старшим, старшее вот как-то обучает. Вот, вот все все как-то традиционно идет, да, вот здесь вот не идет как, как община, не просто семья, вот как какая-то община. Да, безусловно, есть какие-то трудности, сложности, но вот общий такой взгляд на семью, когда... Много людей почему-то, очень много людей вместе растут, много разных поколений, и, конечно же, трудно, сложно, но вот, вот это вот э, гиперответ, а опека, и почему-то здесь проходит вот эта еврейская мама, которая все время заботится, все ли, все ли поели, всем ли все хватает, э, все ли э, одеты, поспали, все, все нормально. Ну, здесь, знаете, человек, который оберегает, но вот именно своей этой заботы он делает еще хуже, потому что он э, не может вырастить полноценного человека, который, который такой, знаете, стрессоустойчивый, который самостоятельно может как-то решать задачу. То есть за него все время как-то решали, его все время как-то оберегали, и тем самым вот эти вот крылья обрезали. Может, человек вырос как в тепличных каких-то таких условиях, не приспособленный к жизни. Вот в чем здесь э, проблемы. Если говорить о зависимости, то вот она э, в таком формате. А так, в принципе, нет, я не вижу. Мне очень радует, что меня смотрят люди такие достаточно осознанные. И это здорово. Проработали, да, очень много-много проработали в себе. Так, позиция номер три, зеленый камешек. Ну-ка посмотрим, троечки, у вас хоть есть зависимость от родителей? А здесь папа у нас проходят, да, здесь папа, здесь не мама, здесь папа. Здесь прям такой суровый папа, особенно если дочки, то такая связь очень интересная. Когда папа воспитывает дочку как мальчика, но при этом он ее любит. И вот здесь такое какое-то, вы знаете, искаженное понимание, да, «бью, значит, люблю». Ну, то есть я тебя наказываю, но это наказание тебе во благо. Но и одновременно очень нежный, такой заботливый. Такой многоликий папа какой-то такой здесь идет. С хорошей такой военной выправкой, может быть и военный, не знаю. Такой статный. Причем не, не, не, не говорящий много, а такой больше человек интровертный. Скорее всего, как-то вот происходит, идет игнор, не обращение, не, обращение, не обращает внимания, да, как-то на дочку. Вот. Но когда обращает внимание, это вот имеет какое-то отношение воспитательное, да, то есть либо воспитательное. бывают такие моменты: здесь у кого-то есть. Как, знаете, папа смотрит на дочку. По-моему, девочки здесь лет 9-7, нет, 9, наверное. Вот она как-то стоит вот, э, в углу, мне показывает угол, либо в проеме дверь, дверном, и папа как-то полубоком стоит, смотрит на нее э, и э, примигивает, да, так этот, как этот моргает, так и одним глазом заговорчески, потому что что-то что задумали как-то вот против мамы. И вот мама, значит, с папой разговаривает, что-то говорит, а он так смотрит на вас, да, так глазом закрывает и ну типа не выдавай да как-то заговорческий какой-то такой момент ну что типа не выдам какая-то такая знаете связь вот именно на уровне ну вот здесь вот присутствует любовь отца к дочери но опять же таки она какая-то странное то есть ну бывают такие моменты когда вот он действительно и и наказывал ну и бывают моменты когда вот я вижу вот, обнимает просто обнимает как-то на коленку сажает на левую либо наоборот как-то вот обнимает об, об, не стоя вот почему то мне идет сидя сидя он обнимает и учат почему-то девочку девочки должны постоять за себя да, как-то не знаю то ли он мальчика хотел дочка родилась но в общем воспитывает ее как как пацана девочка должна драться должна за себя постоять прям все время так говорит показывает как правильно удары делать почему-то было такое желание очень частые ссоры с мамой когда куда запишут ребенка да? почему-то папа считал что нужно какие-то такие военные секции записывать девочку ну, единоборство, да, какая-то вот такая. А мама почему-то хотела все время на танцы. На танцы. Здесь такая. Мне идет почему-то, что вот папа вас по утрам приготавливал как-то завтрак. Вот мама есть, но мама, она, она где-то как-то далеко она образ у вас мамы, если ставить в ряд папу и маму, то мама где-то далеко у вас есть, присутствует мать, но папа ближе, вот он как-то я не знаю, заботится как-то завтраки делает, что ли как-то в парк сходить с вами опять же, я не могу сказать, что вот прям много времени он проводит, нет, но вот когда проводит это вот, это либо э, воспитывает муж муштрует, либо либо как-то вот выражает любовь, но это не словесно, он никогда не говорил, что он вас любит, но это видно в его глазах, какой-то вот блеск такой. С одной стороны, к сожалению о том, что ну, нету мальчика, а с другой стороны, ну вот какая-то жалость в контексте того, что, блин, кто будет о тебе заботиться, когда меня не будет рядом. Вот какие-то такие моменты идут. И отсюда у вас вот это вот поведение того, что я хочу доказать. Я докажу папе, что там, я не знаю, я его гордость. Либо он может на меня как-то положиться, что вот что-то все время доказывайте. И здесь вот это вот доказывание, что я справлюсь, я оправдаю твои ожидания. Это вот прям по отношению к папе идет. Если здесь зависимость от родителей... Не знаю. Нет, я не могу сказать нет, но вот здесь как вот э, здесь урок у нас идет с папой. Здесь и близости сказать как таковой между вами с отцом нету, что вот сказать прям такие добрые отношения, да, когда папа, вот папа везде. Но с другой стороны сказать, что он вас не любит, вы тоже такое не можете, потому что есть какие-то воспоминания очень теплые, но опять-таки они в поступках выражаются, они не выражаются в, действии, в словах. У вас есть воспоминания, то ли это день рождения было, то ли какой-то праздник, вам папа сделал подарок. В принципе, вам никогда не дарили подарков, но вот в этот день что-то вам папа подарил, и это вот прям очень сильно запомнилось. Хорошо, я не буду смотреть, в чем у вас зависимость, потому что нету. А в чем вот у вас связь, да, может быть, карты покажут, в чем у вас связь с родителями. Ну вот выпадает как раз-таки семерка сосудов, которая говорит о том, что... Как-то родители, они способствовали каким-то новым вызовам в вашей жизни... Причем не то, что они вам что-то говорили, а здесь как-то вот то, что я говорила, да, хочу доказать. Это ваши какая-то внутреннее внутреннее желание. Они как будто бы для вас были мотиваторами. Ну либо один из родителей был для вас мотиватором. То есть вот глядя на него, хочется почему для. Я говорю про папу, говорю. Не сказала на них или на нее, на на него. Вот хочется показать что вот я что-то делаю и ты будешь мной гордиться или я буду такая же как и ты и это вот будет вот прям заслуга какая то то есть здесь как будто бы папа сподвигал вас на новое на новые какие-то вызовы чтобы вы себе бросали до да, кон смерти чтобы старая эм уходила великие арканы выпали да? Смерть смерти справедливость вот папа вас как раз таки учил тому э -э, троечки о чем я очень часто говорю по поводу того что надо прошлое отпускать отрезать вот вам прям это жизненно необходимо не держаться за прошлое отрезать отрезать бесконечно двигаться вперед двигаться вперед И папа учил быть справедливой. Это вот папина заслуга. Я говорю, вот эти вот военные. Папа говорил, как правильно. Ну, либо своим действием показывал. Папа учил. Папа здесь был король жезлов. Выпадает он. Дайте я посмотрю, кто был ваш отец. Хотя, в принципе, и так видно. Но был интроверт, да, замкнутый. В душе своей такой достаточно, ну, <смех> двойка кубков и туз кубков. Человек, наполненный любовью, но как-то, знаете, у него тоже и жизнь у него тоже непростая была с его родителями. И вот как-то, знаете, человек не умеет, что ли, показывать свои чувства. Вот он больше показывает свои чувства через заботу, да, причем вот забота какая-то такая. Вот то, что я говорила, да, научу, на, научу ребенка стоять за себя, да, драться. Это тоже забота. То есть она будет заботиться о себе. Либо он учил вас обращаться с деньгами. Я не знаю, каким образом. здесь показано то, что вот он как-то обраща... учил вас с деньгами обращаться. Ну, человек очень наполненный был эмоционально. У него была какая-то такая особая харизма. Он нравился женщинам. Я не могу сказать, что вот он прям такой красавец-красавец, но... Мне идет, то ли ямочки у него были, то ли улыбка какая-то такая, вот он вроде бы, знаете, какой-то грозный, а, но вот когда улыбался, прям, не знаю, от души, от, от души, прям сразу а, атмосфера вокруг него, она прям так смягчалась все, все светилось, и вот прям, вы прям с такой радостью, что вот папа улыбается, это хорошо, вот для вас это вот была самая большая похвала, когда папа был в хорошем расположении духа, вот у вас прям день, день был другой, жизнь налаживалась, и вот есть у вас это, ну человек легкий был. Вот прям смотрите, легкий по Аркану Шуту. С одной стороны, человек легкий на подъем, легкие в своих каких-то взглядах, а с другой стороны, он был как-то король Пентакли консерватором в каких-то моментах. Да? Он вроде бы любил, здесь тоже такое противоречие вроде бы любит такую роскошную жизнь, а с другой стороны, где-то он прижимистый был в каких-то моментах. А то есть мог, например тратить деньги, вот, не подумав о чем-то на какие-то вещи, которые, казалось бы, ну, можно и сэкономить, а там, где не надо экономить, он почему-то экономил. Ну, как-то так, так. Не все понимали, не все понимали вашего папу. Здесь такое ощущение, что и против свадьбы, возможно, и были ваших родителей. Ну, не хотели его принимать. У него какая-то вот Имя какое-то не очень-то. Ну, не в плане, как его зовут, а вот, знаете, как говорят, оставлять за собой какую-то такую репутацию. Вот тогда, когда ваши родители поженились, у него какая-то такая не очень хорошая репутация была. Ладно. Посмотрели мы папу, почему-то папу. Да, вообще, по идее, надо маму смотреть, но я не хочу смотреть маму. Ам... Давайте просто посмотрю, чему, чему вас учил папа, да? Для чего, какой урок вы проходили? Какой урок? Аркан эгоизма. Э, двойка кубков. Вы на него очень похожи. Вы на него очень похожи, потому что у него двойка кубков, и у вас двойка кубков. Любви он вас учил. Вот как бы вам ни казалось странным, вот он вас учил, учил любви не мама, а папа вас учил любить да как как жить правильно по жизни идти как двигаться как преодолевать какие-то страхи вот это вот я говорю как мальчика воспитывали да то есть он он учил вас преодолевать какие-то свои страхи разрушать аркан смерти тоже это подтверждает то есть разрушать то что прям отрезать может быть, он даже вам так и говорил, что если там, не знаю, что-то с подружками было, и вы, например, там могли плакать, как ребенок, вот он расспрашивает ситуацию, потом говорит, все, больше с ней не дружи, все, либо пускай она больше к нам в дом не ходит, то есть он такой, знаете, категоричный был, отрезал, ну вот душе очень мягкий человек, а внешний фиг поймешь, фиг поймешь, потому что он был очень такой вот кремень, кремень. Никогда не показывай, он говорил, никогда не показывай врагу свои слабости, никогда не показывая врагу свои эмоции. Никогда не разочаровывайся в своих каких-то утратах, всегда двигайся вперед, да, то есть не важно сколько раз ты упадешь, важно сколько раз ты встанешь, вот он... Вот этому я вас учил. Ну, это кармический ваш человек был в вашей жизни. Кармический учитель по аркану суду. Он очень сильно повлиял на вас. Как-то так. Такая у меня была третья позиция, где это любовь. Вот она. Да. Уже второй расклад по порядку, когда не в тему. Я так понимаю, теперь Таро само будет решать, да, какие расклады делать или нет. Так что имейте в виду на, на будущее, на перспективу. То есть тема заявленная, не факт, что она будет озвучена. Да, если Таро посчитает, что нет, я не буду об этом говорить, ну потому что это вот, ну не знаю, не актуально. Ну, нет у вас зависимости от родителей, вы все взрослые люди которые отрезали свою пуповину. Ну, логично, в принципе, потому что, ну, а иначе как бы вы были на канале самопознания и осознанности, да, то есть наверное бы не смотрели такие расклады. Забавные, я вообще не знаю, что происходит, почему Таро так говорит что-то свое. Ладно, давайте мы попрощаемся с вами до пятницы, не забывайте заглядывать в раздел сообщества, ссылка на него есть в описании под этим раскладом. Вот, в пятницу нажмете на эту ссылочку, попадете на анонс, на Блиц-консультации. И если вам вопросы о Блиц-консультации созвучны, приходите. Приходите, мы посмотрим а, ответы на вопросы, которые будут в Блице индивидуально, лично для вас. А я с вами прощаюсь до следующего расклада. Всем пока-пока.